Ну, Реальная картина смотрения э, спорта в Украине такая. На первом месте, естественно, футбол э, и бокс. Ну, понятно, что э, топовые бои Кличко, старшего младшего, и младшего, конечно, за, зашкаливают. Но это был продукт не мегаспортовский. У нас он э, был, как сказать, такой э, второго показа. Но в масштабах мегаспорта, э, масштабах Украины номер один это, баск... это футбол бокс из сезонов видов спорта это биатлон вот. не, не, не очень я понимаю природу этого явления но тем не менее э -э, биатлон а уже там технологически мы можем говорить что например офпрайм э -э, цементировал э -э, билет. Вот как ни парадоксально, никто этого не понимает. Вот он цементировал результат э, тогда, когда надо выстраивать чтобы, э, дневную сетку, для того, чтобы, опять же, ту же статистику сохранять, то вот э, бильярд. Видископ спортивное видео.